Я Лалин Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема ошибки. Я когда-то записал свою мысль, она звучит так. Глупый человек боится совершать ошибки, мудрый человек боится их повторять. Это говорит о том, что слабые духом люди, либо их можно попросту назвать глупые и наивные люди, боятся ошибок в жизни. Они считают, что если где-то ошибусь, если я где-то сделаю глупость, если я где-то подскользнусь, опозорюсь и так далее, это будет больно, это будет непростительно. Он себя за это карит, казнит. Он пытается эти ошибки всевозможным образом избежать. И в этом нет мудрости, поскольку нужно бояться. Для того, что ошибки происходят, они рано или поздно происходят со всеми. Нужно бояться, чтобы ошибки не повторялись, в этом мудрость. Не бойтесь того, что вы совершите глупость, бойтесь того, что эта глупость может вновь и вновь повторяться. Мудрый человек не боится оступиться, он не волнуется за то, что он может где-то опозориться, где-то он будет выглядеть не очень в выгодном свете. Мудрый человек просто знает. Если я где-то укололся, где-то обжегся, где-то ошибся, я сделаю все необходимое для того, чтобы ошибка больше не повторилась, чтобы я в одну и ту же яму либо лужу не попал. Мудрость в том, чтобы ошибки менялись, чтобы вы из каждой ошибки делали определенный урок, выносили определенную логическую цепочку, то есть вы осознавали, что в каждом поведении в каждой ошибке есть мораль если вы из этой морали делаете правильные выводы, вы мудрый человек. Никогда не бойтесь совершать ошибки. Куда бы вы ни поехали, чем бы вы ни занимались, это может быть освоение новой профессии, хобби, новые отношения, работа, бизнес, учеба, любое направление вашей жизнедеятельности. Не бойтесь ошибаться. Ошибаетесь на здоровье. Поскольку ошибка – это урок, а урок – это ошибка. Называйте все свои поступки, которые считаете ошибочными. Урок, как в школе, как в институте. Когда вам этот урок преподнес определенный опыт, счастливый опыт, как бы вы его ни называли, ни трактовали. Поверьте, любая ошибка – это счастье, это возможность учиться. Кто же еще вас научит, кроме вас самих? Ваш учитель – это вы сами, ваша жизнь. Участь на чужих ошибках, вы ничего не поймете, поскольку вы ее не прочувствуете. Вы никогда не поймете, что такое быть побитым быть опозоренным, понести некие потери, страдания. Вы этого не знаете. Вам кажется, что человек очень легко это перенес, и вы можете попасть в собственную ловушку Вы должны учиться на своих ошибках. В этом есть мудрость. Но всегда выносите уроки с каждой ошибки и их не повторяете всеми правдами и неправдами. Если вы не повторяете ошибки, вы развиваетесь. Есть определенный прогресс. Если вы переступаете, переходите на совершенно новый уровень и за дня в день, давая определенные и вынося определенные уроки из своих поступков, вы растете. Каждый день вы должны осознавать, что ошибка неминуема. Любой поступок, любой диалог, любая встреча допускает ошибки, но если вы их повторяете изо дня в день раз за разом, Становясь на одни держит так называемые грабли, Горсона вашей жизни, и вашей логике. Вы не умеете жить, вы еще молоды и зелены, по всему учитесь. Помните, не стоит бояться ошибок, стоит бояться их повторений. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.